Собственно, что сказать, первая машина мамина, которой она владела, была Калина и есть, которая сейчас пока что временно перешла ко мне так как моя устала. Мама, долго думав, решила себе приобрести новую машину. Она давно хотела, давно не решалась долго. А, и вот, как бы случай представился, и она решила себе купить ее. Выбор пал на эту модель, потому что она ей нравится внешне, там есть все, что нужно и не нужно. Это прямо очень-очень-очень-очень жирная комплектация для такой машины. Ну, примерно вот такая она, наверное. Примерно вот такая машина. Примерно. Сейчас доедем. Прям все по деталям. Покажу, да расскажу. Как, чё, кому, чего. Так что вот так вот. Спасибо, до свидания. Ну что-то готово. Готово. Покупки пока нет. Я пока посмотрю. А, ну ладно. Все, тогда. Пойдем смотреть. Я вообще не надеялась, что я себе приобрету. Осанку держи. Я очень хотела купить машину, именно Рио X, но я не надеялась, что я куплю в салоне машину. А что это за салон? Это KIA Motors Путербургский. А, а, да? Да. А, это что, все KIA? Это все KIA. А, а где, которую ты хочешь купить? А моя машина вот самая первая. Она, Она уже твоя? Самая первая да. здесь которая? Вот сюда. А ну, вот пойди, на... пойдем покажи. Пойдем. Я так надеюсь, что буду так. Через несколько я себе вот такой автомобиль приобрету. Это женщина говорила, что она еще десять лет поездит, и она говорит, еще хочет что-то себе купить. М -м -м. Мечтает купить. Вот это что ли? Вот, вот это вот букашка? А мы спросим, у молодежи старая ты или нет? Нет, я молодая. Молодая, может, да. тебе еще замуж выйти? Нет, замуж я уже не хочу. Замуж не терпешь? Она закрыта. я что-то не понял, я забыл, вот там, где эти кнопки подогрева, и какая четвертая кнопка была возле рычага? Ага. Сейчас. Вот эта кнопка электрообогрева лобового стекла. Ага. Вот, вот эта кнопка, она максимальная обдув. Да, вот и здесь обдувка. вот как, еще какая-то была кнопка на и на стайле, по-моему, была на и на премиуме. Здесь три кнопки, подогрев э, передних сиденье, соответственно, уровня, uh -huh. и подогрев э, для. Uh -huh. Так, а из этих, э, ну, я не знаю, просто бывает допы, не допы или что. Доп оборудование соответственно да, да. здесь вот, доп. оборудование сигнализация двухсторонняя запись. Это, uh -huh. а, это да, она нужна бывает в любом случае, или это уже просто как вот. Ну, ну, вот. Идет доп как ДОП оборудование, uh -huh. Ну, по сути, типа, свой, свой центральный замок тоже. А, да, она работает полностью, она подключена, то есть, с обычного ключа uh -huh. это не проблема. Uh -huh. Далее у нас защитная сетка, радиатор. Uh -huh. Защитная сетка, защита картера. А картер там какой? Металл. Металл? Uh -huh. Металл с, да, заводы не с пластика uh -huh. uh -huh. уже металлической. А, антикоррозийная обработка. Всего дневняя какие-то а? Арки. арки А, арки, да. а так все днище тоже надо будет? Не, а, ну все готово. Все готово. Угу. А, коврики и дорожный набор. Ну, дорожного набора мы вам его исключили, потому что наличия нет. А даже на складе. А ну, его... И вот это вот все только, да? да. Больше. Да. Так, здесь и датчик света есть. Uh, датчик света есть, датчик дождя, да, к сожалению, данной комплектация у нас нет. А, да, ну в принципе, да, Ферсия понятно. Получается, подключаете телефон. Это, да, это я уже да, да. сейчас смотрел, да. да. Все Эти штучки тоже не проверяются? Они полностью рабочие. Ну и с чего можно будет там взвякнуть? Да, тут тестовая кнопка есть. Что еще хотел сказать? К а, ну, в принципе, любое вмешательство это надо все через вас. Ну лучше да, через официального дилера, соответственно, чтобы машина была на гарантии. Угу. То есть, например, что-то добавить, что-то убавить, что-то сделать. Ну, все по книжке да, проходить ТО. Соответственно, да, все, да. Так, туманки там уже все есть, все, Рейлинги все. на месте, да? Mm -hmm. ага. И тут резина од один комплект. Летний, да. Ну в принципе, пока здесь она она выглядит вот так сейчас посмотрим дадут нам ее или не дадут вот так встань иди сюда ближе сюда иди вот сюда вот сюда встань все все за стойка вообще позировать не умеешь все, я уже сфоткал 50 ну, раз. Вот здесь, вот так. здесь дверь открывается вот так. It это нет. специально, чтобы ты царапать могла. А, а вот это у нас на ковину с другой стороны. Ну да. Зазоры, конечно, здесь. Зазоры здесь, конечно, нормальные. Не, ничего. Зазоры здесь, конечно, да, здесь одинаковые с двух сторон зазоры. Ну, что поделаешь? В смысле, что поделаешь? Вот такая вечеринка. Не, ну, конечно, К5, К5, К5, К5 конечно. Жир, жир, опять жир. Конечно, GT. Да, еще и с люком, еще и со всем остальным. Там и датчик света, и датчик темноты. Сарента вообще, наверное, молчать в тряпочку надо. А, хотя не, соренто вообще давно. Ну как так, вообще, изи-изи. -из. Наоборот, это лучше. Чем? Чем серебристый. Раз мы будем... Сейчас нас будут все монеты тормозить, знаешь? Почему? Потому что номеров нет. И что у нас документы? Ну это понятно, но они не знают, что у нас документы, что это новая машина. А вот эта выхлопная труба просто имитация Ну конечно, она просто раздвоенная. Ну, не как насадка, а просто один выходит на две. А у него вот смотри, внизу, да, колесо? Запаска, да. Смотри, у тебя видишь вот эти полоски? Вот теперь смотри сюда. Блин, как тебе их показать, если ты их увидишь? Вот здесь вот так вот. Она тоже согревает. Да. И руль подогревается. Вот видишь, видишь? А, да, вот вот это вот объекта. Электро... Не собирается? Нет, ее просто согнуть можно. А нет, она закрывается. Да. Там кнопка есть. Зачем? Вот у меня ученик работает у нас в городе в и он получает зарплату около 60 тысяч, тоже после ГМИ. Не, фары, конечно, у него огонь. А? Фары огонь. Жуль, вот честно скажи, вот это красивее или Солярис? Да. Вот это? А по цене Солярис дороже? Ну, ну, не знаю, наверное. Модель Кия. Kia. Optima. Kia Ручка. Да, без ключевого доступа здесь нет. Здесь багажник открывается. Где камера? А вот камера. Багажник открывается вот здесь. Здесь противотуманка у нас здесь еще есть фальшивые такие воздухозаборники, воздуховыдувальники, я бы сказал. Здесь спереди есть такие же воздухозаборники, они по факту без никто. А еще здесь, вот здесь видно, что здесь сетка на дырках установлена, сетка. И вот здесь тоже сетка. Ну, типа, чтобы камешки не залетали. Но здесь, в принципе, здесь закрыто. Закрыто везде. Здесь только вот здесь открыто. И вот эта сетка поставлена, ну, типа, чтобы защититься. Все остальное внутри. Но мы сейчас на улице это все посмотрим. Потому что машина пока в салоне закрыта. Сейчас мы ее заведем и уедем. Отсюда в первый ключ. Ой, вот первый ключ. Вот второй ключ. Сигнализейшн. Это, короче, у нас... Какая-то книжка. Этот сам, знает, Наверное. Это счастливый обладатель. Очень. Очень счастливый обладатель. Все, покидаем этот прекрасный салон красоты. Ой, салон красоты, салон машин. Короче, какой-то салон покидаем. Сейчас будем встречать машину на улице. Вот на этой улице, там уже стоят. Вот оттуда выйдет. Ну, короче, сейчас. Здесь очень жарко. А, нет, обманул, не жарко. В общем, здесь стоят машины. Вот здесь какая-то Kia. Да, вот тоже Kia. Вон Kia. Тут все Kia, Что за Кия, Kia, Kia, Kia, Kia, Вот она едет. Kia, Kia, Kia. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Вот она, вот она. Вот она, вот она. При свете дня посмотрим на нее. Посмотрим. Вот Кио, Рио. Чего все говорят Кио. Это же ки -а. Пока он тебе все расскажет, потом ты все поймешь, когда я тебе расскажу. красивая машина короче что ее еще снимать в общем я сейчас снял сейчас сейчас еще и в машине внутри посижу посмотрю вот вот она вот самая вот кия тут написано вообще общики плюс ки. Вот, ну короче в общем, вот она, владелица, и все рассказывает. Она ничего сейчас, конечно, не поймет. Вот, ничего не поймет. От приобретения Твои первые впечатления Мои первые впечатления, как будто бы я не разберусь с этой машиной Ой, не разберешься Ты мне поможешь Потому что я когда в колени села, я сразу разобралась Завела мотор, поехала Ну здесь то же самое А здесь, вон, а все к... остальное это... кнопок валом Все и... остальное это просто ради того, чтобы это было и Я не могу разобраться Пока надо мне привыкнуть К чему? К ко всему Время движения будьте осторожны, соблюдайте правила дорожного движения Не отвлекайтесь на экран во время движения, так как это может стать причиной серьезной аварии. Все параметры следует выбирать только когда авто неподвижно. Прочитайте указания веба-балам. В общем, сейчас надо заправиться, заехать, чтобы пока разбираться в ней. Тут бензина ни хрена нет. Запоедим. Главное, что мы доехали. Да. Давай доедем вот в общем поехали